На самом деле то, что мы сейчас с вами сделали, это был маленький тест относительно стихии воды, потому что та эмоция, которую вы сейчас испытали в тот момент, когда мы все описывали происходящее, это будет ярким вам тестом и показателем, что с вами будет происходить на стихии воды. Если вы испытывали чувство интереса. Это значит, что со стихией воды у вас проблем не будет. Но если вы испытывали чувство раздражения в какой-то момент, да, это говорит о том, что у вас со стихией воды ожидаются проблемы, и вы должны быть к ним готовы. А все почему? Потому что стихия воды включает в этом мире качество общности, инертного движения, где нет исключений, потому что на уровне стихии воды вообще исключений не бывает. Бывает только общность, хаос, представляющий из себя стихию воды, прежде всего говорит о том, что там нет разницы между элементами, потому и хаос. Там нет порядка, а порядок это структура. А структура это разница между одним элементом и другим элементом. Структура это какое-то определение, в чем отличие и в чем схожесть, то есть какая-то основа. А в хаосе основы нет, в хаосе есть общность, и в рамках воды, в рамках познания сути стихии воды, прежде всего вы столкнетесь с состоянием, что разницу между явлениями этого мира, будь то бог, человек, природа, обстоятельства абсолютно нет никакой. Разница происходит вот здесь, вернее вот здесь, на уровне ментала. А на уровне воды, на уровне хаоса, в этом разницы нет никакой. Если вы можете эту силу пользоваться для себя лично, это значит, что стихия воды пойдет у вас на ура. Но если вы эту силу пользовать не можете, а эмоция, раздражение есть нечто иное, как попытка отторгнуть от себя обстоятельства, которые ты принять не можешь, это значит, что со стихией воды у тебя будут проблемы. А проблемы со стихией воды выражаются в этом мире очень просто, достаточно. Твоя индивидуальность в стихии воды. Воды, то есть в общей массе человеческих сознаний, она незаметна вообще, она заметна только тебе, а всем остальным нет. Когда в одном, на одном квадратном метре собирается двадцать индивидуальностей, говорить об индивидуальности как таковой абсурдно. А стихия воды это сила общего движения, она может быть только тогда, когда произойдет единение всего со всем когда произойдет однородная масса, потому что вода это однородная масса, каждый из вас индивидуальностью может считаться только тогда, когда отделен, отделен от инертности, от других таких же. Представьте себе, что есть стакан воды, налитой обычной чистой воды. И мы берем каплю солевого раствора и капаем в эту воду. Через сколько момент времени вода станет обратно однородной, очень быстро вот капля солевого раствора это индивидуальность а вода это общая масса она в любом случае растворит при этом при всем количество атомов и молекул соли в этой воде останется прежним она никуда не денется то есть ваша индивидуальность никуда не денется но в общей инертной массе она обязана быть растворенной иначе вы не сможете находиться в среде таких же индивидуальностей Понятно, я объясню. Вот та эмоция, которую вы сейчас испытали, это был тест. Обратите на нее внимание. Да. Я не очень поняла, то есть раздражение на чей-то рассказ или свое собственное? На чей-то рассказ, на необходимость рассказывать по порядку, на необходимость того, что мы час времени потратили на эти разговоры, и зачем это надо, и вообще это не интересно. Все вот эти вот эмоции, которые говорил, не хочу я это принимать говорит о том, что сила воды не может полностью войти в ваше сознание. Причина того самого перекоса, земля или огонь, потому что если перекошено было в сторону земли, в какой-то момент вы, вы почувствовали, что вам на самом деле все равно, что-то там журчит, что-то такое, ну и журчит, и ладно. А если перекос в сторону огня, пошло вот это вот отторжение, да, вот это вроде интересно, вот это не интересно, не хочу. Одинаково ровно, это когда... Ровно между огнем и землей и ровное отношение как следствие по стихии воды это когда тебе все одинаково интересно одинаково интересно хотя логика человеческая может сказать как это может быть так чтобы все было одинаково интересно мы же читаем разную литературу, что-то нам интересно, что-то неинтересно. Мы общаемся с разными людьми, какой человек нам приятен, какой человек неприятен. Но вот такой эффект, когда мы что-то притягиваем к себе, а что-то отталкиваем, образуется только лишь тогда, когда у нас огонь и земля не Она представляет для нас раз, как будто бы различные слои воды. Да? Плотный слой, потом по... менее плотный, менее плотный, менее плотный. Представьте себе, да, вот мировой океан, и там есть плотности воды. понятно? Объясняю. Вот. И если есть разница, есть дисбаланс между огнем и землей, каждый человек будет занимать ту плотность, то есть тот эшелон, который ему в большей степени подходит по, по, этой, по этой искаженности. А в совокупности, если взять всю воду, взять вот так вот все слои перемешать, это равновесие между огнем и землей. Соответственно, если человек может добиться искусственно в своем сознании, магически, равновесия. Значит, он точно так же сможет передвигаться по совершенно различным эшелонам, везде находя для себя пользу. Но если его сознание залипло на определенном стихийном предпочтении, только земли больше или только огня больше, он будет вынужден всегда идти только по своему эшелону. А что такое вода для нас, для людей? Это общность человеческая. Каждый человек мнит себя индивидуальностью, но забывает о том, что он живет в человеческом обществе, состоящих из точно таких же индивидуальностей. Как только начинается дифференциация, разделение себя от других людей, это говорит о том, что вы готовы выйти из этой общественности. Но на индивидуальность надо иметь право, как мы с вами работаем со стихией воды и воздуха. Если ты поднимаешься на уровень воздуха, обратно ты уже не зайдешь, обратно дороги нет. Но при этом сила инерции, сила воды не растворяет вашу индивидуальность совсем, себя-то вы как индивидуальность осознаете, но при этом, при всем никто другой больше на этом уровне воспринимать вас как индивидуальность не может, не должен, не обязан и не станет. Но при этом какая же польза можно, а, можно взять из стихии воды? Прежде всего это деяние без движения, без движения, как встать на волну и двигаться по ней, как встать на поток и двигаться в ней. Ну приблизительно, приблизительно, то есть встать на какой-то поток. Ты осознаешь себя как индивидуальность, но тебя несет вместе со всеми, а значит сила инерции может быть использована для экономии времени, для экономии сил, для экономии всего чего угодно, что заставляет тебя действовать самостоятельно физическим телом. Вода у нас связана с будущим. А в будущее можно войти, пользуясь силой общей массы, потому что если ты будешь один, твое будущее будет в общем-то, предопределено в отрыве от других людей в отрыве от других людей, а если ты хочешь жить с людьми, то ты должен, обязан научиться использовать силу общих человеческих проявлений не только с выгодой для себя, это уж высший пилотаж управления и власти, а хотя бы для того, чтобы общество людей, к которым ты так стремишься, не отторгло тебя за инаковость чтобы оно не перекинуло тебя на тот эшелон прослойки, на котором ты находиться не хочешь, но по причине своей либо тяжести, либо легкости не подходишь под общее инерционное движение. Это сила инерции. Познавая воду, мы с вами будем познавать силу инерции. Очень сложно влиться в состояние инерции, не раствориться там вообще. И при этом при всем очень сложно, осознавая себя все-таки как индивидуальностью, допустить, что, в общем-то, этого и достаточно. И все остальные то же самое делать совсем не обязаны. И вот если будет этот потрясающий баланс ощущения ⁇ я есть я ⁇ но и все остальные тоже, нет, не будет необходимости конфликтовать с окружающим миром, чтобы они твое ⁇ я выделяли вперед всех остальных ⁇ я ⁇ или поднимали твое Я выше, чем свои собственные. Раствориться в этом состоянии и сохранить себя, научиться использовать силы общих желаний, общих движений, которые направляют человечество из сегодняшнего дня в будущее, для того чтобы оно само тебя принесло в ту точку, в которую ты должен оказаться. А ты при этом не затратишь ни килобайта информации и ни джоуля энергии потому что тебя понесет, освобождается огромное количество времени, когда ты плывешь по течению, ты же при этом продолжаешь жить, правда? А значит, Московское твое субъективное время, а? Ветро. Ну приблизительно, да, можно в московском ветре ходить и ненавидеть всех окружающих, можно книжку почитать, тем самым сэкономить в себе сил, время. Да? То есть это экономия времени. Но оно у тебя будет происходить только тогда, когда ты сумеешь принять воду. Вот сейчас это был тест. Если вы испытывали чувство раздражения, то антагонистичное отношение к обществу является фоновым состоянием вашего существования. Вы не можете использовать силу общей энергии, общих желаний. Не можете. Если не испытывали, если сумели уловить в этом пользу для себя, у вас есть шанс. Но в любом случае шанс мы предоставим всем, потому что наша универсальная техника чистка по астрального тела по стихиям поможет вам от этого качества избавиться. Вам только надо углядеть, уловить момент, почему вода это точно такая же сила, как и все остальное. И воду можно использовать как катализатор собственного движения. Можно, но для этого надо пойти на кое-какие уступки. И кое-какое сопротивление внутреннего эго придется подавить. Если вы сумеете выровнять землю и огонь, вам не будет проблемности сделать это. Но если чего-то будет превалировать, чего-то будет доминировать, то ваша вода, как уже было сказано, да, она пойдет с определенным искажением. Она будет недостаточной для того, чтобы вписаться в общий поток. Она будет либо слишком тяжелой, либо слишком легкой. И силу общего инерционного движения вы использовать уже не сможете, только при условии равновесия, только при условии равноправия между Огнем и Землей. И вот это мы с вами сейчас будем постигать.